Hello, my dear friend, it's uh, Mirmelcon channel. Uh, my name is Nikita and uh, this is uh, Perivospitania сломанный 4. <laughs> Короче, видал, что сделал. Короче, оригинальное приветствие. Немножко. А, значит, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что все плохо, игра отвратительная. Из-за того, что вот она сделала в прошлой серии, это просто... На кухах, кстати, что я сюда не могу. Kind of like Похоже, на приёмную, uh, на приемной старой больнице. Или на что-то подобное. Это, короче, я понял. Это под uh, отелем. Находится тайная лабора лаборатория. лишь сегодня индишлангуаги у нас mm. присутствует. Включи питание в лаборатории. Найди и собери три документа про документы. Oh, о, боже. боже мой, что, что здесь случилось? Здесь? А что здесь случилось? А ты про что? Я знаю это место Да? Да! Это место из самого начала игры Тут этот конь за нами носился Отвечаю А Отдай мне гвоздомет тогда Гвоздомет мне в лапы Блин, я все раскидал Да, да конечно Опачки, опачки До сохранения получается чуть не дошли так, сохранение, естественно, вот сюда. Все, сохранение сделано. Двигаемся дальше. Лечиться нету. Необходимости. Так. У меня только кукла и бутылка. Но мы возьмем бутылку, чтобы ее можно было кинуть. Вот так вот, да. Спасибо. Так, ну отсюда должен вылезти этот конь, Вылез, короче, знаешь откуда? По-моему, там вентиляция. Да, он из той вентиляции он вылез. В прошлый раз. И вот в эту дверь я не мог зайти. Ну прикол. А я сейчас не могу не зайти. А куда мне тогда? Вообще никуда. Куда мне можно? В ящик? А зачем мне в ящик? Вообще не понимаю. Ключ мотылька. Блин, я опять трофей забыл постреть. Ладно, построю уже, когда потом. Просто мне интересно, за что меня задротом обозвали в простой серии. Опачки. Что делать-то? Начинается. Началась игра, и я даже не знаю, что делать. Приколы, да? Ну, куда? Здесь некуда. Сунуться нигде ничего нету больше опачки это что было чего заключи качаться можно серьезно блин нифига а почему а я чуть где-то не нашел такую штуку это что мать мертвых голов увеличивает эффективность использования взгляда мотылька Увеличивает дальность и длительность подсветки при использовании взгляда мотылька 10%. При нахождении ключа матрика появляется шанс сразу же получить еще один. Но это на сбор от типа удачи четырехлестник. Шаги героини стали тише на 2%. Это здорово. Так. Время на активацию отключения. Отвлечение шумом плюс 5%. Урн отвлекающих предметов плюс 5. Скорость восстановления здоровья, когда вы крадете, все лично. Восстановление здоровухи. Мини-игра самозащиты при нападении исследователя э, стало намного легче. Да, она не особо сложная. Шаги героини стали тише на 10%. Дальность бега увеличена на 5%. А, Мини-игра, появляющаяся когда вы блокируете дверь, через которую пытается прорваться преследователь становится намного легче. Так, фигня. А, качаем, значит, вот это. Еще раз. Еще раз. Так, теперь качаем. Вот это. Ты же где-то еще были. Не хватило. Сто найти. А, ну потому что я вот это все вкачал на пятерку. Ну, блин, у меня типа это, да. Я чисто в стелс кинул. Это было в бег еще. Она одноразовая? Нет, не одноразовая. Ну прикол, кстати. Я думал, я зря ключи собирал, оказывается, не зря. Блин, ну это, это неожиданно. Это неожиданно, да? Это было настолько неожиданно, что как бы я не ожидал. Так. А что делать все равно, я не знаю. Где этой вентиляции этот этот вылазил конь это чё дырка это чё проволока из проволоки можно сделать супер мощную лопату это я знаю создаем что назад вернуться что ли там да кстати была дырка в полу может И дырку в полу надо залезть это что? нет верни мою лопату ее зря усилил. Опачки. Опа-на. Вот в эту нычку же можно? Нельзя? А может, если присяду? Нет? А куда? В, э, включи питание в лаборатории. Каким образом? Началась серия, блин. Называется. Началась серия, а что делать, не сказали. Это мы берем с собой. Включи питание в лаборатории. Чтобы посмотреть мультик, Профиноксил. где-то может что это? Это мне не надо. и где-то что-то может какие-то предохранители я не вижу. Блин, ну я сейчас просто, если опять пробегаю, просто так. Тупоря прогоняю. Я ничего не вижу. Что где-то можно что-то сделать. я правду говорю может что-то прочитать какую-то записку вот висят записки начитаются так сейчас еще если я две минуты пролазю и мы ничего не найдем с тобой мы идем к нашему другу к нашему другу на г который называется гугла другу гугла нам должен прогуглить, как нам отсюда выгуглить, вот. Есть, честно, я ничего не вижу. Что можно было сделать? Это чё? Ну это и это плавается. Ничего нету, серьезно? Я в шоке. Немножко. С тобой 10 минут не можем нормально, блин, разобраться, что делать. Так, ладно, тогда я иду смотреть. Тогда я иду смотреть, потому что, ну, блин, это... Это уже не серьезно. А если здесь я что-то? Бутылка. Здесь что-то пропустил. У собачки что-то. Блин, собачку жалко, капец. А, ключ нашел. Я не знаю. Вообще вариантов просто ноль. Извините. <говорит> а, не мог им а, свободно наложить руки на деньги гостиницы и инвестировать в ее в эксперименты. Кто-то должен бы зам а, заметить. Стефана Эшману, а, Фирма Роса Гала, подпись а, Риана Гала. Ага. яй нога, нога, нога, нога, нога. Так, мне надо найти три записульки, да? А типа в темноте ты не, не разглядела или что, да? Правильно я понял? Всей видимости, да, да тихо, волосюха какая-то в глаз упала. Вот здесь, наверное, записку теперь можно прочитать. Нет, нельзя. А где нельзя? А вот здесь нельзя. А, Неудивительно, пока все считали тебя погибшим, ты был здесь внизу, играл в хирурга. Текущее расследование по делу а, профи... а, это... Это тихо. А, профессора Вимана не выявило достаточно оснований для продолжения. Некоторые обстоятельства этого дела вызвали подозрения в инсценировке, однако было решено закрыть его и свернуть расследование. Так, ну я нашел два, да? Мне еще один, одну доку найти. А какую мне доку надо найти? О, опачки, кстати. Тихо. Не карка, и хотя их нашел. Так вот, как все началось. Глории удалось стать матерью мер, э, мертвых головы и обрести власть над э, монахинями. Э, мне удалось создать, воссоздать связь мотыльков с их матерью мертвой головой. Синтезирование паразита ⁇ это успех второго прототипа феноксила. Сестры в Криста Моррента считают меня своим лидером, воплощением их надежд. Э, чтобы оправдать полученное имя от мертвой головы Света боязнь я убедил... Убедила, наверное, их, что потеря зрения расплата за дар божий. Однако я установила, что одна из монахинь, Глория Эшман... А, нет, все-таки установила. Я думал, это и Глория И пишет. Глория Эшман пытается переубедить сестер и отказывается следовать за мной. Очевидно, какое влияние она на них оказывает. Это идущий наперекор не лидер, новая мать-мертвая голова. Если ситуация выйдет из-под контроля, мне придется прибегнуть к коллективному гипнозу, несмотря на риск наступления фарфоровой фазы и разлома. Парфоровая фаза ой тихо и побочный продукт синтеза паразита мотыльков известный как мертвая голова его употребление приведет к возникновению паразитной инфекции Копируя поведение мотыльков финоксил может вызвать массовый гипноз заставляющий своих жертв подчинить лидеру матери мертвой головы массовый гипноз Лидеры используют человека, известного как медиум, в качестве канала и усилителя для других субъектов. Когда медиум окружает зеркала, имитирующие фрагментацию ума, паразиты пробуждают и распространяются. Начало. Лидер инициирует гипноз с помощью якоря. Это может быть детский стишок, считалочка или песня. Или свист, да? Через медиум лидер получает полный контроль над всеми остальными. Вход идет в коллективное сознание. Окончание. Лидер может прервать цикл, разбудив медиума толчком, другим стежком или песенкой. Когда зараженные субъекты и медиум просыпаются, все, что происходило во время гипнотической фазы, забывается. Коллективное сознание ломается. Разрыв. Если коллективный гипноз резко прерывается, возникает риск разрыва, также называемого фарфоровой фазой. Соз, а, сознание лидера становится фрагментированным и затем поглощается медиумом. Тело лидера полностью попадает под контроль мертвых голов, в то время как его сознание остается в ловушке внутри медиума и постепенно теряет способность контролировать собственное тело. Тем временем паразит продолжит распространяться в зараженных субъектах, коллективный гипноз будет повторяться до тех пор, пока другой потенциальный лидер не мешается, чтобы разорвать замкнутый цикл. Из какой стены? Из этой? Я смотрю, это ящик подозрительный Да не шуршите Сейчас придет этот костяной, блин, маньяк Он же мне там угрожал А он должен прийти Он не может все время находиться в стороне нет, это не то. Это не то. Так шкаф, ладно. Я думал, это вот открыть. Так, ну у меня сейчас есть это, да бутылка, окей. У меня есть еще есть бутылка. Это что? Ну ключ, ладно. Это прокачка. Это прокачка, прокачуха, прокачуличка. Мне кажется, мне надо было не стелс все-таки качать, а... Другое, я же все-таки стелсю так себе. Такой себе стелсюн. Что надо было, наверное. А, перенаправь энергию в проекцию. В этот что ли? В проигрыватель, хотел сказать. Не в проигрыватель, а по вентиляциям кто-то лазит. Конь какой-то. Смотри, я а вот это... Вот это мы создаем. А вот это мы выкидываем. Так, подожди. а та да да та да -та, бросить Там бросаем, это мы берем. Так, и чё? Как мне перенаправить энергию на проигрыватель? Никак, да? Ага, окей, понял. Придет конь, который мне мешать будет? А то давно не было. Экшена. Из другой стороны вышел или чё? Да, с другой стороны получается выше. Да не орите его. Это что? Ключ. Ключи много у меня. Ну, я понял. В комнате с проектором. А как мне перенаправить энергию -то? Загадка с часами. Семь и три. Семь три. Да, выбросьте эту... Подожди, я могу их объединить? оглушает врага. Ну, давай, ладно, попробуем. Окей, ладно. Неужели Виман, э, Виман думал, что может излечить от болезни или избавиться от более психотропными препаратами? Гребный Супермен. Он только прикрывался благородной целью. Феноксил – новая глава психиатрии. Человеческий разум сам ответственен за эмоциональные, психические и физические средства подавления организма, такие как страх, боль и слабость. Эти факторы ограничивают выживание и развитие генома. Феноксил совместно с гипнотическим воздействием станет уникальным способом сломить барьеры, подавляющие человека снизить чувствительность организма и показать, что… Что это проплывало? Что-то проплыло. Я гоню. Надо будет на записи пересмотреть. Ладно, потом. А, снизить чувствительность организма и показать, что из слабости даже смерть лишь у нас в голове. Окей, понял тебя. Вот рекламу, да, замутили? Еще часы. А, 10 и... Oh, Нет, ты не шаришь, девочка моя. 7. Три. Семьдесят 73 и... Ч ⁇ это? Нет! Я что лопату зарехочу? 73. 10 и 3. 73. 73 и 103. Походу, да? Это что? 73, 103, окей. А как мне перенаправить-то? Это что? Проволока, окей. А как мне энергию у него закачать? Немножко не понимаю. Ну, электричество уже есть перенаправь энергию в проекционную а как каким макаром где-то есть что-то какая-то это да соткнитесь тихо это что Банка Кабель Ага Ничего не пойму Здесь что ли? Ага <с historia> Прикол надо было сделать все. Ну, я примерно так и подумал. Поэтому туда и пошел. Так, мультики смотрим, окей. Это я, этот. водка костяная нога Виман. Альберт Элиас Виман здесь. Я убедил одну из новеньких поджечь церковь и 12 монахин вместе с ней. Это вот э, как раз наш доктор Рид. Второй прототип феноксила был полным провалом. У подопытных наблюдались серьезные побочные эффекты. Слепота, например. Их сетчатка становилась все очень светочувствительной. Зрение было навеки повреждено. Для Фелтонов и Эшманов я был козлом отпущения. Чёртовы предатели! Несмотря ни на что, я смог попасть под крыло Стефана Эшмана. И мне не осталось ничего, кроме как инсценировать свою смерть. Паразиты полностью уничтожили разум монахинь. Они сошли с ума. Раньше они считали меня своим лидером, но как только в них появились паразиты, меня выгнали из иерархии. Я больше не мать мертвых голов. Из-за них болезнь начала распространяться в округе. В итоге заразился и я... Никогда бы не подумал, что Глория Эшман выжила бы в том пожаре. Она хочет стать матерью мертвых голов. Я не могу позволить этому случиться. Мне необходимо провести обряд массового гипноза, чтобы они все, и даже она, вновь поклонились передо мной и приняли меня своим лидером. Фарфоровая фаза. Перелом. Именно этого я боюсь. Все причастные могут остаться навеки связанными друг с другом и застрять в переменных гипнотических петлях без надежды на спасение. Паразиты, каждый по отдельности, могут выбрать одного носителя, тем самым делая его лидером, соединяя всех единым разумом и отправляя всех в бесконечную гипнотическую петлю. Он орёт мне в это ухо. Теперь в это ухо орёт мне. Вот засранцы. Вот куня. Тихо. Тихо. Mm -hmm. Мне необходимо провести обряд массовой гипноза, чтобы они все и даже она много поклонились перед мной и приняли меня своим лидером. Но ну, это мы слышали, это повторяется. Так да, как эта херня работает? Она не включается? Ты не шуми так. Так у меня есть этот как у пистолет все. помощи используем микрофон а на хрена мы его сломали <пев> Фига ты <и> хитрый какой <пев> сидел keep... так ты козел да ты встань пожалуйста встань <пожа <пев> да встань пожалуйста и беги it it. свет он терпеть не может свет а, он чувствительный к свету. Тогда мне, а мне куда? Мне надо в это помещение в большое. Это что? А, блин, надо дождаться его было, да? Да ты, блин! Пожалуйста, пожалуйста, блин! Успею, успею! Успею, успею, успею, успею. Офигеть, я их вообще вижу просто. Иди сюда. Нет! Вот коня. Да подожди, блин, у меня же. У меня пистолет есть. Тихо! Да не свисти, блин, и так нету ни денег, ничего. исчезла он исчез иди отсюда иди иди давай и уходи Секунд. так ладно погоди мне надо во первых сделать вот так вот во вторых мне нужно пойти сделать вот так вот нормально восстанавливаем чакру Так, все, погнали. Сохранились, э -э, подлечились, все неплохо, на самом деле. Блин, хорошо, что я выбежал, просто увидел эту штуку вот так. А, тут вот еще одна была, кстати. Или нет, это не рабочая? А, это не рабочая. А, да и фиг с ним, все, мы прошли, что. Че? че сейчас думаю что может быть по-другому надо было? Нам четко сказали, что делать. Это было прям понятно. Но правда, я не, не, не думал, что мне в ту комнату надо бежать. Просто я увидел прям вот такую же фигню. И вс ⁇ И, и пазел сложился. Так, ладно, давай сюда. Зовем на помощь. Есть кто-нибудь? Лин! Слышит кто меня? Я не могу отсюда выбраться. Помогите. Кто-нибудь? Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Я застрял здесь. В этом шлаке. Лин? Лин? Если ты там, ты меня слышишь? Что? Что? Дженнифер? Лин? Лин, боже, Лин прости прости никогда на тебе не обижалась все понимаю все хорошо я облажалась это было во всем права Джен Джен? все кукуха поплыла хорошо она устала носиться блин по этим подвалам блин по гостинице заточкой ничьи дочери Почему ничьи? не дочери, значит они чьи-то вообще-то. Они могут не могут быть ничьи. Кто тогда должен быть? Такого не бывает, что прям ничьи. Так, ладно. Собрались. Мы с тобой прям... Сегодня нормально. все сделали. Затупили чуть-чуть. Мы в каждой серии чуть-чуть подтупливаем. там, Прям совсем чуть-чуть. Никогда непонятно, что делать. Не понял Это сейчас А, опять воспоминания, что ли? Да? А, Фин включил О, -о, О, как это романтично Слушай Неплохой трюк Трюк хорош. Так он ну, теперь за это перед экраном-то не вставай. Я же говорил, это как бы не дружба, это нечто большее. потому что я тебе я, я ты чувствуешь такое. Я же сказал, ты да тихо, в лосюху уйди. Не, ну так, это чисто подруги танцуют. Да. Да вы репетировали, нельзя было так без репетиции сделать. Вы чё? Ну тут видно, явно репетировали. На публику играете, а? Как ты нашла этот фильм? А, а, тут, это, а тут не так уж паршиво. У них здесь куча фильмов. Шучу. По Пойдем вместе? Серьезно? Реально? А -а -а. Куча с тобой, я чувствую себя живой. <связывая> Подруги лучше. Объясни, <связывая> что конкретно мы ищем. Ш Тихо. <связывая> Тихо. Она обычно держит на... наличи... а, наличные в кабинете. Да-да, <связывающие> тянешь меня вляпаться в неприятности. Назовем это компенсацией за наши услуги. Интересно, найду, найду свою скрипку. Сто лет она не играла. Как давно ты здесь? А, в ноябре будет два года. Нужно уже было куда-то приткнуться. Эшман а, выстраивал отель, свой новый проект. Так что вот, новая горничная. Ты что? Какого быть девушкой Флемингтона? Или как их там? Мне так уж и плохо. Другие девки да. только бесили. А Я убежала. По крайней мере, так я помню. Лин, это печальная история. Я оставила ее в прошлом. У тебя когда-нибудь возникало желание все изменить? Свою жизнь, имя. Стать совершенно новым человеком. Постоянно. Ну конечно, закрыто. Что теперь? Погоди, попытаюсь ломать замок. Ты раньше этим занималась. А, нет, но видела, как это делать другие. Так ты, значит, наловчилась со стороны наблюдания? Нет, но я быстро научусь. Так глубоко. Глуб... А, чё, только представь лицо Эшмана, если он узнает, что мы его деньги попустили на оплату билетов. Отель и... Ох, ему он башни снесет. Включи веселье, не включи? А тут есть что-нибудь? Ну давай взломай уже Есть задание? Иди в офис управляющего Я иду Есть что? Ничего нет? Ну ты взломай давай скорее Это что? <связать> я нашел дырку Ой, да ты, блин, директор А, я не додвинул, что ли? Так вот же дырка Ну какой непредусмотрительный мужик. А! Голюны? Не понял. Откуда голюн был сейчас? Это то есть тогда уже начинались голюны? Будто музей. Ну, так заходи. Выходи. Нашла что-нибудь? Не, ничего. Подожди, я а загадка с часами. Там же в кинотеатре были часы. Как же загадка с часами? Так, это что? Ага. А мне-то оно зачем? Я что, теперь буду за нее играть? Так это же прошлое. Нет? Да блин, вот внизу. Ага. Это ж прошлое, смысл мне собирать какие-то вот это лут? Да не тоже ты, но ну, ну, мне же надо внизу чуть-чуть вот, чуть -чуть, ниже, немножко, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, молоко, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Ну и вот, не нашли создание руса гала и партнерства с э, обществом феноксил что тут у нас реально Там что было опачки опа пулечки гляди so давай разгуляемся что скажешь где ты это нашла? И что ты собираешься с этим делать? О, я почти забыла. Ты закончила ее? Я убедилась в себя, что нам стоит поучаствовать в конкурсе. Нужно начинать немедленно. Но как? Я покажу... Подсобика. Ты что делаешь? Понятно, почему у меня плохо в игре со стелсом. Они вообще не знают, что такое стелс. <laughs> как не палиться. Вы в курсе, что вы сейчас жестко спалитесь? Ой, но как? Представь, что слышишь музыку. Я научу тебя. Странности какие-то немножко. Так вы сейчас спалитесь. Это, скорее всего, было накануне, вот как... Подожди, а когда нам руку сломают? Нам же руку должны сломать. У нее рука еще целая. Это было вот прям перед, перед этим. Я просто думал, это может инцидент, когда вот их спалили. Типа, он пришел ее читать, а вот это вот ослал. И, типа, у этой рука у Селеста еще целая. Селеста, тирой Дженнифер. Или Дженнифер, Селеста, как бы. и непонятно, кто он. Эшман? Фелтон? Как бы. Я ничего, как бы, не это. Черт возьми. А ничего на тапок надо давать? Нам нужно страшно уходить. В окно. Дженнифер. Они никогда меня не отпустят. И что? Куда ты ствол делал? Он у тебя? Пушка до сих пор у тебя? Это важно. <laughs> это важно. Это очень важно. Ты просто не представляешь, насколько это важно. Если пушка до сих пор у тебя, то это, это, это прекрасно. Сбегите вместе, Лин, и доберитесь до гаража. Так, подожди, это когда? У меня рука уже сломана? А! Господи. <связывая> <связывая> И чего? Опять ты? Это Гален. Это, это. А, это типа конкурирует. У нас конкуренция с ней, типа. Кто из нас ä, по -по покруче, короче, будет? Так, держи дверь лин ты думаешь что сможешь все таки с а... хватит лиза прекращай это не твое дело дженнифер понятно окей ладно все это не мое дело но я пожалуй как-нибудь это и чё а как мне? мне надо попасть как за дверь а как мне попасть А если это? Жди остановления взгляда мотылька. Чего? Не понял. Не понял. Не понял. Кто-то ходит? I... I stop, так я жду. Не понял кто-то есть нет я просто слышу что кто-то топает я спрятался просто прям кто-то топает ходит где я просто не слышу где конкретно Чё урёшь, если мы прячемся? Блин, как долго чакра восстанавливается. Это с ума сойти просто. Ладно, сидим, ждем. Я просто не знаю. Я просто буду сидеть ждать. Может, чувак застрял там где-то. Если он застрял, то прекрасно. Пускай там застрял. Просто вот. Сейчас. В этом мухе у меня прям очень сильно музыка играет. об этом... А в этом шаги больше слышно. У меня почти восстановилось. Ты меня нашел, это же было мое укрытие. Он нашел меня, нифига себе. У меня почти восстановилась чакра. Он мне взял и нашел. А я могу из укрытия использовать Мотыльков? Могу? Да ты палишься. Я использую, он не используется. Входу нельзя. Где он, блин? Подожди ты. Где-то рядом. Я его прям слышу. Не могу понять, где он. Я yeah. I, I Сюда, да? Ага Тихо, тихо, тихо. Тих. Ага, ага вижу вижу-вижу-вижу-вижу я сделал. Да не успел. Это да меня рассказывали, все сделал. Чем мне опять ждать? Слушай, ты такой видел ты? Я понял, он уходит. А -а -а ай ай ай ай Так а я использовал силу, что мне опять ждать, пока она восстановится? Да ты, блин, отвалиет от меня, что ли? Ну, так, я такое видел. So you touch her да как? Да блин, а ты отстань, а? Я тебе серьезно говорю, отвали. Да ты не сиди. No. Блин, меня сейчас обьют. Ему пофиг вообще. Ему вообще пофигу. Да ты хорош на свистывать, конь, блин. Понятно. Может так и надо было? А, вряд ли. Вряд ли. Вряд ли так надо было. Блин, а капец, блин. Мне же почти получилось. Я вроде доехал, крестик нажал. ЧЕГО? ЧЕГО? Я... Я себя... Я себя смещу, чтобы ты увидел название этого трофея. Это... Это как... Это какую надо было иметь наглость? Что эта игра себе позволяет? Она вообще фонарела, что ли? Что тебе позволяешь игра? Я в шоке, блин. время, нормально. Блин, он, этот чувак меня нашел практически сразу же как у меня восстановилось это. Давай я как-нибудь тоже туда присяду сейчас. Может, может канает. Вот. Раднем попробуем его отвлечь. А! а, блин, я думал, я смогу. А, вон он вылез, кстати. Проще будет ходить за ним. I, I И проще вообще в шкаф загаситься. Правильно проще в шкафу посидеть вообще. Будет ходить сейчас нас везти. Ладно, давай я сейчас. Э... Давай просто сейчас я перемотаю к тому моменту, когда энергия восстановится. Потому что, ну, сейчас тупо, блин, просто мы будем с тобой сидеть и ждать, пока восстановится энергия. Ну, такое себе удовольствие, да? А так мы сейчас как бы... Ну, я не знаю, ну, ты можешь, конечно, предложить тему для разговора. Да тут, на ну, тихо, ну ты же палишься. Ты можешь тему для разговора, конечно, предложить, пока мы ждем. Так мы с тобой пообщались там. Или ты не хочешь... Не хочешь со мной общаться, да? Ты какой слой. Или ты стесняешься? Да не стесняйся, я тоже когда-то стеснялся, а тут что стесняться? Что стесняться все свои? Все свои, никто тебя не осудит. Да ну не мешай, пожалуйста, Дженнифер, посиди тихонько, посидите тихонько, подожди, пока чакра становится все нормально. Ну как бы... Лёг. Испугался. Собака из-под кровати. Биолет. Извините, ладно это... Почему я не могу из шкафа использовать свою силу? Я просто сейчас пойду радио поставлю. Блин, я не могу даже инвентарь открыть в шкафу. Мне просто интересно, почему я из шкафа не могу использовать свою силу. Я же могу... Сбеги вместе с линда я дождался. Мне надо обязательно выйти. У -у -у, блин. Плохо. Плохо, плохо, плохо, плохо. Просто он теперь не останавливается. тихо Не, не даже предметов. Палил, запалил, запалил. I, I Тихо, пожалуйста her, Пожалуйста, тихонько Сейчас, сейчас, тихо-тихо-тихо Давай-давай-давай, погнали, погнали, погнали, быстрее Блин, ну ты конь, конечно Нечестно, чувак. Блин, а! Я застрял! И что теперь делать? Фак, да он не отстает, ему вообще пофиг просто на мои бегунки. Пожалуйста, быстрее. Пожалуйста, еще быстрее. Где, где, где, где? Я запутался. Есть! Да ну! Неужели фух, фух, водительское удостоверение Эрна? Победите фарфора, чего кого победить? Каким образом? А где он? Как я его победю? Ты с нами не поедешь? Че? Ну, давай заводи, заводи быстрее. Давай угоняй тачку речь. Блин, что мне делать? Модельки образовывают чит. Джин, Свет, стреляй в лампочки. лампочки стрелять? Че? Ага. Ну я стреляю в лампочки, и А чё дальше-то? Ты заводишь? Он просто не приходит, что то Просто музыка гнетет, и мне никто не пытается ничего сделать Ты как, ты нормально? А Он вот с топором лежит Угрожающий лежит Отвёртка Чего так я стреляю в Свет Че? Меня что-то забаговало, меня, обходу забаговало. Я походу игру сломал. Ты чего лежишь-то? Вставай! Никто тут ничего не образовывает. Походу мне игра сломалась. У меня игра сломалась? Куда бред? За что? А -а -а. Какой? Вот этот позже всего, да? 4.04. Ну да, скорее всего, это оно. М -м -м, сейчас, если опять... Ну я надеюсь, просто уже, если Плены сейчас появится перед вот этим, где опять ждать надо, то нафиг. То нафиг ждать просто с тобой. он пришел да блин ты конь волосатый. беги беги беги я понял меня забаговало он просто не пришел прогулчик а, тихо, тихо, тихо, тихо на тапок. Ай, блин, За застрелялся чуть-чуть. А лампочка перезаряжается. Да я уже понял про лампочки. Тихо. На тапок, на тапок, на тапок, на тапок, на тапок. Сильно жадничать нельзя. Сильно жадничать нельзя. Ха. Иди, иди, давай. ха ха ха ха нормально. Справился. Все, поехали. Очень долго тачку заводишь. Нет, нигде больше вентиляции, с которой он будет лезть. Нет, вот есть еще. Так, ладно, нет. Ты че? Ты ч ⁇ пришел опять, да ⁇ -мо ⁇ Нафиг ты тогда уходил, если ты опять приперся. Нафиг, нафиг, нафиг, бежим, бежим, бежим. Но это не сложный босс, ладно. Это же босс-батл, типа. Типа бегай вокруг машины, стреляй. Не попал? Вы слишком близко. Нормально. Два, две обоймы у него успевай зарядить. Нормально, нормально. Сейчас босса пройдем, пойдем дальше. Давай, закончим на этом. Где он? Где он? Где он? Не вижу. А? А попал, попал. Иди, иди, иди. А тебе... <смех> пару гвоздей в задницу. что ты завела? Все? Я победил его? Слабак. Поехали? Все, я на заднее, да? А ч меня на это... На креста штурмана не посадили? Ты что, обиделась, что мы тебя с собой не взяли? Мы справились! Мы справились! Нас, кажется, никто не преследует! Чем ты занималась здесь, диспетчерской? Я просто избавилась от кабелей. Зачем ты сделала это? Я не понимаю. Я покончила с этой чередой событий. Ты свободна. Именно этого они хотели. Поэтому ты и попала в это... Э, в это чертово место. Я, так или иначе, фарфор нас всех защищал. А теперь кто-то займет его место и все станет только хуже. Это вопрос времени. Джен, не стоило. They Они никогда, никогда меня не отпустят. А как ты в этом замешана? Объясни уже. Ты что I сделала? Я предупреждала more... тебя, ничего anything. не трогай и никому не доверяй. Хватит заикаться. Лежит в... Дремя, дитя. На огонь, огонь. летит мальчилек. Загадка. Давай на этом закончим. А, так давай на этом закончим. Потому что, ну, тут э, уже скоро что-то будет. Потому что ну мы не доедем. Мы не доедем. Ну, вот ты веришь, что мы доедем? Конечно же, мы не доедем. Так что подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай оставлять все горячий комментарий. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.